нормально все? Свет есть? А видно, что у меня на пятый на очках? Или только я это вижу? А запись идет уже? Калькулятор. А я, кстати, не умею на нем считать. умею, но у меня в вот телефоне гораздо удобнее. Кстати, в Сочи стало немножко теплее. Я так понимаю, что и март будет теплый, и вообще зимы как таковой не было. Зима была, наверное. 3-4 дня. Остальное все затяжная осень или начало весны. Ладно. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Илья Шамшин. И мы с вами начинаем, друзья, но ну не забудьте подписаться. У нас вся грядочка справа от, от вас, слева от меня. Друзья мои, пишем комментарии, ставим лайки, поддерживать наш канал. Мы все-таки работаем с вами и для вас. И сегодня, знаете, что хочется сделать? Сегодня Хочется с вами обсудить следующую тему, да, Мы с вами неоднократно затрагивали тему ипотек, да, то есть это инвестиция. Но здесь, знаете как, все-таки в большей степени, да, вот кто бы чего не говорил и как бы она и не была в большей степени люди у нас заходят на перепродажу, да, потому что у нас все равно есть и был и будет рост за метр квадратный, да, и люди на этом хорошо зарабатывают. Понятное дело, если мы заходим с наличкой, с кэшем мы заходим, да, понятное дело, что мы больше зарабатываем, да, потому что у нас нет каких-то естественных утерь там, в сторону ипотеки, переплат процентов и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, друзья мои родненькие, не у каждого наличка есть к большому сожалению или счастью не знаю и мы все-таки в большей степени пользуемся ипотеками то что касается ипотек давайте так я всегда говорил и говорить буду что если ты берешь объект в ипотеку да в ипотеку то однозначно нужно поступать следующим образом либо взять льготную, там, ставку, там, пониженный процент, да? либо, если мы идем на обычный стандартный процент, процент э, по кредиту, по ипотеке, там, условно, 10,5, 11, 11,5 процентов, то лучше всего взять объект, который приносит уже пассивный доход. Пусть небольшой доход, э, там, квартира или апартамент, неважно. Пусть это будет небольшой доход, но он будет. И какая-то поддержка в сторону ежемесячных платежей она будет присутствовать что хочу порекомендовать в свою очередь да? не знаю, насколько вы отличаете квартиры или апартаменты но мы сейчас акцент держим в сторону апартаментов, почему? да потому что, давайте вот прям вот на пальцах разберемся в одной простой штуке возьмем за 13 миллионов квартиру в раз, два, три с ремонтом 37 квадратных метров и за 13 миллионов мы возьмем апартамент в АДАЖИО 26 квадратных метров и просто вот знаете вот как на чашу весов и мы с вами адекватно понимаем, что на Адажу, к примеру, да, то есть мы ну, не обязательно это комплекс, к примеру, на АДАЖИО мы, естественно, с аренды заработаем больше, потому что тот же комплекс раз-два-три имеет смысл рассчитывать на 40, ну не 40, ладно, 45, 50, 50 55, Тысяч ежемесячно да, с длительного срока. Можно и посуточно сдавать, но это немножко тяжелее. Там есть, естественно, убыток. А, рассчитываем на долгосрочную аренду. Да? В то же время, когда а, апартаментные комплексы нам дают гораздо больше. Опять же, то, что касается инвестиций, а, всегда легче заходить в ипотеку. Да, вот, услышите меня. Всегда легче заходить в ипотеку, если есть какая-то поддержка, опять же, со стороны аренды, да, чтобы вы понимали, там условно какая-то денежка заходит. Да, вы какой-то процентик гасите. Еще. Что хочется сказать со своей стороны, есть апартаментные комплексы, которые целиком и полностью гасят вашу ипотеку, ваши ежемесячные платежи, еще естественно там в жаркий сезон, да, в активный сезон они дают гораздо больше, опять же тот же Адажева, почему мы сейчас за него газуем, да? про него рассказываем чуть ли не в каждых эфирах, друзья, здесь Простая арифметика и логика она простая, потому что 12-13 миллионов рублей за апартамент 26 квадратных метров, готовые под управлением, это дешево. Ну вот как вот, вот хоть убей, вот, но сейчас это дешево, да, потому что Моне у нас там за 16-16 500 вываливается и другие комплексы, они, допустим, такие как Верди, да, то есть там уже... 25, 30 и так далее. У нас 12, да, и в рамках там 12-13 миллионов, блин, это классный проект, это хороший комплекс, и он дает доход. То, что касается вообще дохода по Адаже, вот, расскажу вам следующую историю. А, как произошло в начале запуска проекта, да, то есть когда он только стартовал. Во-первых, старт был в июле двадцать 20... Второго года. И объект, он, получается, только сдался, он запустился, а брони не было. Да? То есть, он в июле запустился, по сути, броней не было. И естественно, он не показал нормальный доход. Он его не показал, он не мог это физически сделать. В свою очередь, что сейчас происходит? Сейчас происходит то, что э, зашел космос, да, Сейчас там будет, э, там уже они часть документов приняли, остаток принимают, И самое приятное, что э, комплекс оживился, да, причем очень значительно оживился. И... У них уже сейчас на летний период забронировано порядка 70%, там, 7-75% апартаментов на летний период. Да, идут предварительные брони. Это нам о чем говорит? То, что, да, там комплекс газанул со старта, но не особо, а сейчас он раскачивается и все-таки показывает свой доход. И больше могу сказать, друзья мои, здесь нужно акцент держать, да, вот свой... Центр внимания все-таки на дальнейшую реализацию, потому что с дальнейшей реализацией мы гораздо больше заработаем, да, там можем позже там, идти в другой проект и так далее и там подобное. И хочу вам напомнить, что квартиры, которые находятся в обременении банка да, там в силу ипотеки, они так же легко продаются. Ну, Да, там есть некоторые сложности, но это все решаемо. То есть, если мы квартиру забрали там, или апартамент в ипотеку, мы всегда можем в дальнейшем реализовать. Итог такой, если хочешь заходить на инвестиции с ипотекой, бери объект готовый, пусть будет квартира, но уже с ремонтом, уже с мебелью уже готовая, либо апартамент готовый. Нам вот в этом случае, когда мы заходим на ипотеку, нам лишние расходы не нужны, какой в этом смысл, проще забрать готовое. И все равно ты будешь зарабатывать, и все равно у тебя будет ипотека отбиваться, когда там часть ипотеки, когда полностью ипотека, там ежемесячно платеж, когда сверхдоход будет и так далее и тому подобное. Друзья мои, поэтому прислушайтесь, пожалуйста, если есть возможность, да, я знаю, что возможность есть, вот вы, вы меня смотрите, я знаю, что у вас есть возможность и желание есть давайте ориентироваться на готовые объекты, если речь идет об ипотеке. Ну, понятно, что с наличкой, с наличкой, проще, с наличкой проще и легче и гораздо больше. У нас есть выбор, но тем не менее, ипотечных сделок с каждым годом становится все больше и больше, и основная часть людей просто ну, тупо не хотят в, там, забирать деньги из бизнеса да, и закидывать в недвижку. Такое тоже присутствует, поэтому мы пользуемся банковскими деньгами. Друзья, опять же, то, что на сегодняшний день более-менее нормальное, адекватное то, что дает деньги там, где есть доход, давайте вот просто вы, если вам интересно, вы можете просто себе на карандашах записать, да, чтобы не забыть эти комплексы, да, там апартаментные или жилые, и иметь в виду, да, то, что сейчас нормально дает доход. Первое, Адашо, записали, Миррор 1 дает доход, Миррор 2 на предсдаче, но он будет давать свой доход, потому что он находится в классной локации, рядом с ним Метрополь, да, то есть я вам сейчас озвучиваю Проекты это где-то ну, где до 15 миллионов включительно да? Метрополь будет, он уже дает доход и будет давать свой доход Миррор Фэмили также будет И а, вот эти объекты это наверное самые популярные, самые топовые да, Которые и в ипотеку можно взять и доход с них получать Поэтому вы их запишите, чтобы не потерять вот эту информацию. Все остальное у нас шатковалка, да, достаточно много других проектов, небольших апарт-отелей, но да, они тоже приносят, свой доход, да, с аренды, но гораздо сложнее перепродать. И, соответственно, то, что я вам сейчас озвучил, это потоковые объекты, их легко купить, легко продать, и на них можно заработать. Да, все, что остальное, по сути, да, все, что остальное, друзья мои, это уже у нас спокойно вываливается там за 15, 16, 17 миллионов включительно, да, но в рамках бюджета там 12, 13, 14, ну, достаточно немного у нас объектов, которые реально можно рассмотреть. Я так понимаю, что, но ну, исходя от обратной связи от вас, да, я начал замечать то, что все-таки есть много недопониманий насчет ипотеки, да, потому что это м -м, такая сложная история, да, ипотечная. Вы лучше позвоните, если даже вы не собираетесь покупать, но вы просто позвоните и скажите, Илья, слушай, вот такой вот, такая вот проблемку такой вопрос беспокоит расскажи покажи я в свою очередь вам дам полный расклад а да, и у вас будет м, понимание э, вообще вот этой вот этого ипотечного направления и все плюсы и минусы я вам расскажу и все подводные камни и так далее тому подобное поэтому будьте на связи если интересно звоните если не интересно не звоните да ну не забывайте писать комментарии ставить лайки и не забывайте не забывайте подписываться с вами был Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках. Пока!